И всем, значит, снова здорово, ребят, с вами я, Ванек, и это мои экзистенциальные мысли. Так, надо назвать, как бы, мои, мои мысли. Ребят, все видосики под названием, под которые будут выходить с моими мыслями, я не буду их на всеобщее обозрение там выкладывать. Потому что у меня мысли такие темные, темные. Вы сами сломаете себе ноги, когда их будете смотреть на самом-то деле, наверное. Угу, ребята, да. У меня мысли... Хочу я, это, Роскомнадзорнуца, но ну, нет. Так просто Роскомнадзор, Роскомнадзор, так просто совершают Роскомнадзор эти люди, которые слабые. Я ж сильный, блин, человек, вроде как. Угу. Не, ну, что девушка, блин, там... У тебя не осталось ни судьбы, ни девушки, ни жизни. Очень-очень-очень это фигово, я вам так скажу. Хочу сказать даже. Был, было бы у тебя побольше, там, скажем, жизни прикольного, ты бы не раскомнадзорился.